так чтобы сказать всем привет сегодня я буду озвучивать приветствие своим голосом ну, и после моего приветствия еще робот поприветствует тавтология такая своеобразная так в этом видео будет золотой сундук Стольки, мы подняли, короче, будет парень. мой новый друг которого я нашел в, в, был... По в третьей попытке первая попытка была 12-летний чувак вторая 13-летний я их продинамил зачем мне с ними как-то контактировать также будет одно убийство заснувшего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 Я отказываюсь теперь к что Как у них работает пирегар? что говоришь? Как у них работает пирегар? Почему они на меня загревают? За то что я холик? Не знаю. Хилиш наверное. Из-за этого, наверное, и зависит И люди мастерки, кстати, на припасах. Сейчас подожди. Ал уже есть? 42. Нормально тебе. У меня эти понимал. У меня пятая мастерка, только <laughs> на холике на этом. А максимальное, что вообще у меня есть, из мастерок это бадон 50 чем-то. Мне теперь не хватает один какой-то выкачать бадсов. Хотя это самое адекватное, что бы быть, должно быть. Когда Туда Оттуда потом можно перекачивать все, ну, свободку, короче. У меня бадон 67 ты еще на Бадоне играл? Uh -huh. Бадон Бодон классный, кстати, мне нравится У меня Сау Лук? Ну я Узвейц Подсотку Ну у меня Бурт Лук, он под криток, наверное My У меня подсотку У меня чё-то Что у меня ещё? Затем Немного Кровопушка покачал. получается это два царя Uh, боевой топор под два лет, Короче, у меня все, еле выкачано. И вот решил я Холика до конца закачать докачать. Надо прямо с самого начала сесть, У него усесть просто. Оно сейчас нормально будет играть с Хелбейкой, все дела. Два на два пойдут. то, что я люблю и обожаю. Тут у меня хочется больше всего. Маля, хоть прямая лезет. Это мало. Это мало, я не спорю. Ну, по скорости относительно фарма статиков четвертых и такого же фейма даже меньше. <laughs> и шестых данжи, особенно с бирпасами, которые просто летят по карте. Это далеко дюжит меня не убегает. Ты сундук. О, бананы обожаю. А сейчас что? Полюбил. Но ну, мне кажется, дело просто максимально девушка. Так чего? Понятное дело. О, о, -о, -о. А что со мной происходит? с лицом происходит. Оно отлетает потихонечку с этим боссом. Да вот же ж. 3000, да. 44 тысячи босса. Данж 9 тысяч. 10 тысяч всего у меня в инвентаре. Я понимаю. А, и то из них 10. И то у меня я тут, наверное. Рунки одни. Вижу. Линия 16%. вот человек умер не не мы еще заходили я ч удивился там типа какой-то уноше был не знаю тварь за ботинки а, охотника вроде лазутчик вроде не у меня охотник сейчас 10 у да, откройте есть как такой Блин, у меня точно там все четко стоит на этом. На кашеле. Ну да. А -а -а. Крайне мало фейма попадает. Но у меня еще монету нету что это самая главная беда. Так что сундучки будешь тебе открывать ты. На вызову нормально выпадет. Я возьмем. он красный? Ну, херово знает. Но стоит попробовать поедеть у тебя прям есть? Да, да, да, есть. Да, у тебя бюджет, если там ты там 100% убрал, валяется, я думаю, бюджет, я у тебя бюджет на меня. У с хапкой или без такой большой? Че говоришь? У тебя Аджор такой большой, это ты с хапкой или без? Да, у тебя жарко Аджора нет. Да, да, у тебя... Я выпил. Да, да, да. да. быстро в ботинке туда держу курсы. Полминуты. Слишком быстро. Значит, мы в полминуты проходим а это, так ну, ну ладно. Ну. Тело обожаю. Билл ему? Тут и Уроны. Ну, нормально. кстати, только сегодня я видел видос, как, типа, вдвоем, вот таким сатапным, как у нас, тоже перпасы плюс холик, короче, вынесли у Арчи 30 миллионов. 4 починали, кстати. Там прокаченные были, один, что второй. Бирпас и руки получили. Стоп урона дерпаса было. Кстати, их порезали я не дам. Я знаю, адреналин порезали топором в целом, а берпас именно не значим порезали. Кстати, золотой сундук будет. Точно. Да, Карта золотого сундука. Ой, ему. Ну сейчас чуть дальше я тебе тоже скажу. Вот эту спуску я видел в золотом сундуке, когда мне это выпадало. Или синий, или первый. Или золотой. Нет, золотой сундук там в самом конце есть. Это золотой сундук. Видно будет, не буду загадывать. Но я надеюсь, что это золотой сундук. Потому что мне он уже тысячу лет не выпадал. Он я... вообще раз за два топора. Не выпал. два дня туда. назад. Не, у меня раза два, наверное, всего за всю игру выпал. Один раз у него выпал, это восьмой данж был, с номера карты, Один. золотой сундук. Сколько выпало? Я выпал лям. Сука, по дороге в артуре меня гангли в одну локацию надо было пробежать. А убили? Да. А я в корабте. Да, и... я в карабте в конце восьмой сундук. Восьмой золотой открыл. Пол... А, миллион я караб... заработал. Недавно вот в корабте был, я оттуда он нормас. Короче, в корабти был недавно хлопнул типа, он был овергир. gear было? А лям шестьсот я с него поймем. Вообще приятный я том, что у меня с этого тысяч стоит, то есть я нормально так. Вот парень не дает мне стоять на месте. А я тупо могу на месте стоять. Да, я в числе распиваю. Только у тебя с скорее всего, для с мамой. Давай Два царя, я открываю. У вас царик, у тебя 42. Стражите. Да, да, да, да. да. Заезжай сразу. Не, я езжаю сразу. Он раньше тоже складывал, у него там есть достаточное количество книг. Но сейчас юзаю, потому что будет У меня на миллиона три лежит. Ну, это не так много. На деле, учитывая, сколько там всего надо. У меня 20, наверное, надо только на один, чтобы ну, что-то выкачать. Не надо 7. 7 миллионов. 7 миллионов, если вы, лишь... Да, вроде бы. Это на мастерке. Я имею в виду, на мастерке сотку. Ну, вроде бы, да. Сейчас, я секунду, посмотрю. сейчас я посмотрю. Я тоже смотреть уже ушел. Да, конечно, 16700. Это мне с какой? Пятой мастерки ну, до Нет. Соток. 15 миллионов это автолитных, я бы сказал. Мы уже понятно, и Как ты так улетаешь нормально? Кстати, пока патис бать... нашел Одного 12-летнего, 13 другого 13-летнего, и не захотелось с ними играть. Да не, ну типа 12-13 лет там ну, не очень адекватно. Ну? Я тоже не знаю, с такими играми. А я нашел пати 30-летнего мужичка, такого веселенького. Он без Discord, к сожалению. Если бы у него еще Discord было, с ним там еще о жизни поговорил, я чувствую. Кстати, тебя обманул, вот эти я уже не помню, этот взгляд и золотой сундук. Фикер знает, тут же, тут же подруга не отличается. Пришел, короче, Хилню недавно помнит это вычитал в поводу того, что то, что будет в сундуке, генерируется рандомно. Что, ну то есть это времени. Ты зачищал даншу и тому подобное. А вот что золото, точнее, если бросок будет находиться в сундуке, то сразу зашел в даншу, оно уже объединил загенерировал возможно как, как это работает хер знает типа, какой-то прям в корне игры копался понял и это все написал опять таки верить не верить я не знаю я сам не катался я не так не профессионал финикс не пройден я короче на месте то буду стоять хорошо? Я, я вроде успеваю. Там мне больно бьют так. Ой, хороший, одного я, А уже не надо, уже не надо. А, ну, у меня яды еще, у меня здесь лет до сих думаю, о чем -то долго -то Открывайся, он друг друга 9000 выпуск. так мне ну еще 7 что всем пятерка понравилась игра что? нравится игра ну так относительно знаешь иногда зайти попал мать можно мне очень просто тупе конечно но учитывая тупь рака еще с левыми руками сбили это не... это забрать ой, -ой, -ой они ешь ты по а эти Пусть ящики не можно в... и Сник поймал но тут не знаю сколько не готовы копить это я знаю подожди здесь вот <гасш> не <гасш> <гасш> сверху головы. Ой, себя хилс чай. Ч плюс, тогда к тому же я нажимаю Alt, то на себя даю А, у тебя драние, я думаю, что ты так быстро только все время убегаешь постоянно. Больше. Я Вэшка увеличивает скорость и ну я знаю то, что когда на Вэшке стоит. А серебро забирать, что мажор? Не надо. Там мелочь. Чему? <laughs> мелочь тоже пятна, понимаешь? Ты корубль бережт. Во, другое дело. Это же мобы на с них много падает. Больше раз, в пять. -мал. А, с маленьких. Так, данж да пройдем, я на 5 минут, ладно, на перекур. Да, давай. Туда подождешь, мейт, вклюки, или там тоже сходишь. Не знаю, куришь, не куришь, признавайся. А я вот Это меня больше всего удивляет то, что данжи и морганы находятся в этих флотилях. Что пугает? Удивляет, не поправится. То, что удивляет, морганы находятся в флотилях. Ч ⁇ Ну это... Ты не видел только, что хранители были? Тресерки эти. Да. Ну а почему они тут, что они данжи в этом забыли? Это пленники. видишь к А, -а, -а тут и рабы так они есть, тут и рабы в плетках сидят. Это, Это они, конечно, классно придумали. Ну, надеюсь, там на фейм будет под контролем. Ой. давай. Они все равно сами нет, я надо к фильтру светиль ещё подойти. Среди нажми. Да, они все за которые типа нужны. Видишь? Я не понимаю, потому что, была, потому что выпало, легко Ой, у нас? А, середина. понимаю, которая мне в принципе не нужна, так как и тебе скорее всего. Нет, мне не надо. Так поем не нужен? Нет. Что Здесь его мало падает. Особенно на двоих Можно по-моему пробовать, кстати, начать проходить. Что? Не будет. Руковой даже закрывается или нет? Она 4 четыре человека может двоем попробовать холик пусть ддшник но это просто получится навыкиливать а ты нормально урон вкидываешь вот в этом а там, О, в 5... там в пять раз меньше буду наносить в пять раз меньше. у них в пять раз больше здоровья. и урон в пять а раз больше раз. Хм. интересно интересно в принципе, если был бы танк, можно было бы попробовать. Долго. Долго, но по поводу фейма я не знаю. Я вообще лучше всего фейм, наверное, на корабль. Ну да. Мне на них еще нельзя, к сожалению. У меня ни фейма нету тысяч фрейм, а я хер знает, как его быть просто. Я ходил, сколько? У меня, наверное, статистика. Два убийства, шесть смертей на слоу таргет -лук. Я что-то не так делал. У меня капюшон ученого, который вообще не играется на слово таргет лук по ощущениям. А он типа для Тебе Где было написано? ВП. какой то какой слоу как я... говоришь? У меня тот Аргик лук на нем гоняют, понял. Mm -hmm. Рапты. Стата на нем, наверное, 2 к 6. Кто-то -то наподобие того. Почему-то маленькая статистика. А ты что, берешь? Я не знаю, что. Ну, типа, ученого. Хотя он там не нужен в теории. Я так читал и спрашивал людей. Но у меня побел полон стоит. Но ч-то он как-то вообще там не тащит. Мантик Лирика. И еще то еще. И ботинки этого. Будет Водяковый бьют на таргет На буртовый лук. В там. Великана. Лирика. И охотника, шапка. На охотник шапка. шапкам. Охотник. Ну, Силы зелец, кстати, возможно, довязать на защиту зелец. Да. Я помню один раз, лицо сломал защита без банки, защиты то вообще, ну никак бы, ну, ни о чем. За секунду просто 300 к набрал, я от него убежать не смог, помню, бам в лицо лет. Вон сверху бук. Должен быть, нет, нет, Должен был быть, но нету. Это не умрут. Да. Ты шестые данжи прилетаешь просто в скоростью света. Ну хотя, если я взял будслу, где там какие-то мастерки, если сейчас стоит пи, который мне кажется придет попудон, да. Как у Ну, у будона очень адская кдэшка по времени на ешке. <связано> попозже в луки возьмем. Для чего? Данджики подбить? И Ну, типа, тоже неплохо получается. В плане, что ты нормально фармишь. А с твоими луками, не знаю, получится у нас. Мне кажется, на то тоже самое плюс-минус будет. Быстрее будет. Ты так Понимаю. Это такого данжа я еще не видел. Бежу пуску. О, опыт фейма побежали. Ты импивайся, Да только, кстати, для ПВП мы с тобой нормально можем еще похлопаться с кем-то. Вижу курса. Это не вроде бы... Я это буду хилить... Против двоих нормально, но это немало. Меня легко вырезать выдержать. Люди, от ткани, по-моему, мне не в ткани. Я ткань ткани. да, я сделал урон больше. и ты зря сделал сорян. я этот даже проходил это натураль золотой да мы я его проходил это групповой был Охереть на туризм, это не обман. Ну ладно, видишь, я тебя обманул с этими, с некромантами. Ты решил играть играть, типа, ну ладно, у нас концов про золотой, значит, надо золотой выдать, получается. Так, Открывай, чё. Понимаю. 45. Когда золото не золотой, Ну хотя, в принципе, относительно неплохо. Так, фейм, фейм, фейм, фейм, фейм, еще бустик есть, надо еще тупать, хлопаться. У <меш> меня там, <меш> ну, <меш> погнал, <меш> вот, <меш> закачиваться. А да еще бы босс синий был бы вообще идеально, ну хотя бы синий Золотой синий. хотя бы А синий, синий будет синий. Блин, Зачем ты их раскидал, я бы сейчас уютану, они а не... лежат Ладненько 6 тысяч. Чё, давай. Э, тут стой. Она Тут стоим. Сейчас преподу напишу. О, офигеть. Опа. Что вы, Лук? Давай его ёбнем. Можем попробовать. Включай ПВП. А я? Так мы вместе должны включить. Вау. Ну или нас еб. Мне никто нас нет. Хоть что вин. Да а как я надеюсь, что он просто так покажет Он так. Че убить-то не могу. Не включи я... А, ты меня ударил, у меня сбилось. Держу в курсе, блять. Да? Да. Я типа с тобой не Держу в курсе, ты меня не в пате. А, ты же вылетел А, ты отклонил приглашение присоединиться У меня автоматически стоит отклонить Ну что, приглашай меня Пригласил О, друг пришел Опа Включай пвп, че нами? А мы друг друга пиздить будем, держу в курсе Приглашай, при... принимай приглашение О, -о все, словил Чуть полляма у него 450 тысяч вот и форма 0 а теперь наверно выгони с припасами не надо ну типа хотя по постеркам у тебя будет с этим бой тут постельность грубой нового мы не можем я могу вырубить ее только через 15 минут. Сейчас посмотрим, чего сильнее будет биться. Ну уже 1100 айпи сразу. Я буду с тобой лук нормально прокачивать. У меня в сотку прокачен. Всё, пошли. Мы всегда емем. Всё, я с а, я не сниму, а ты, да, скорее всего, можешь снять. Нет, Я не сниму, даже 15 минут. Ну, мы его, конечно, подловили. Типа, фото стоит он по времену-то чисто. Ой, это, кстати, по карте, слышишь? 16, ой, 6-3. Ну да, 6-3, я сказал. Отжали подземелья. Холя. Сейчас погоди. Отжали 6-3 карты. еще одна карта 63 есть нет это не моя карта это не открыли. это вот по которой мы хлопали карта была не, не не это я про карту которую мы сейчас бегаем ну да это я понял это вот их карта была ждал пока данж закроется чего говоришь и ждал пока дальше закроется и не дождался видимо Блохо. блин шмотка за 160 тысяч упал нет? Не, мне мне тебе тебе мне выпал это тебе везет я сказал седьмая где если а нет дамжики вот так проходить мы можем 6-3 карты покупать и проходить их месяц можно по сути но я не знаю что там по деньгам срок стоят. Они, наверное, дорогие и неокупаемые. Дорогие. фейм будет падать. фейм-то да. Я просто не знаю, что выгодить. Ну, вообще 8-0 самая выгодная карта, как я понял. Из своего личного опыта. Я плохой опыт с 8, с 8 уровня. уровня у меня ближе ч выпало не меня... там херня зовут никакого сувенир короче так лицо так быстро терять начал киан на месте потому что ты... вообще быстро максимально лицо терять начал это же это же 8 63 карты вот они сильнее на 50 процентов 8-1 получает Не на 58% был, сильнее, чем обычно. Это я вижу. Я уже убил. У Бачев. Кстати, разгоняешь ешку, потом конечно управляешь, да? О! Он Это его друг, походу, зашел не вдвоем <смех> Второго еще хлопнули а ты короче понял мышь не в пати с тобой ты начинаешь атаковать <смех> я уже вот почти переключился в агр и ты сбиваешь не мо а -а -а. я еще думаю почему я тебя хилить не могу натуре за секунду лицо меня круто тут сильная бабы я плюс, и типа, резистовый Так-то тоже быстро лицо теряю. Ну да. У тебя же курд есть способность какая-то, посмотри, что она делает на Я, ну, Типа то, что они вообще напужившие. Я упару я Я не вижу, блядь, в страхе убегают ну, Используй. Толку. Ну, точнее как, толку и есть. Тут не самое выгодное место. Ну это пвп билд вообще, на его расскажу, что вы тут. Это билд для пвп для флгейта на 2. что учится еще точнее где учится школа или уже университет я его не у меня сессия вот вот она вот, сессия уже закончилась Я по идее какой-то там курс третий наверное да или второй второй а вот и сессию срочно не заканчивает поэтому ты наверное сейчас по пути сидеть тоже начинается да не ваше Неважно. Чего так? Ну, кстати, босса бьём. Да я вижу. Я ещё по АФК спеваю, если вдруг похудеть, если Я в телефоне взгляд Ой, ой, ой, как больно-то. В800 плюху мне повезли, вот это сильно было. Ничего, да? Ну ты чё, нормальная считаю. Хороший добро такой. Да, 6-3, да шмотка нормальная, Там так повезет. Да понятное дело, тут шутка повезет на самом деле. Почему на самом деле солодан же по не неплохо, так как я заметил. Месяцев пару назад я тут большой вывозил в разы. ч для пару месяцев у тебя пойм... Что я не играл все это время, я играю вообще по настроению тоже. Хотя, по сути у меня времени в игре проведено больше ста часов лечили хули стейс да вот я не знаю что я делаю там буст вон иди забери справа сам забирай ёпта а нет что с бустом делать нахуя если там сейчас на урон выпадет что я буду делать буш от руки бить с руки блять, ну, а, С, с... урона от руки У тебя вон хилка идет можешь не, не безопасен блять не беспокоиться о своей жизни. Сконцентрируйся на Теряй здоровье, заебешь ты. Где съебала этот мобов? О, смотри, что тут есть. Вторая вышка. Так как ты на бусте играешь в плане пвп? Юзаешь Ешку, разгоняешь ее, а потом Вшку добавляешь? Да, можно так. Вот хоть еще не знаю, у меня кинки там стоят такие, кубоги, блять, с курком. Right? Да ну не совсем, им курить -то можно тоже. Доджи, точнее, не хужить, а доджи. И тайминг он должен против курты какой чтобы задуть, что это, это пиздец, я не знаю, какие там скиллы должны быть у человека, и тайминги он должен ликать. Походу, синий. Может быть, же... да, не синий. В зеленый, в зеленый, а черной земле часто ходишь? нет вообще не ходишь у меня поход телепортнулось только что-то что спросите у меня боссов на черных земли конечно Чего в черной земле то не ходишь а что там делать? криск делаю оправданное, по-моему там больше парм выходит. так я в караптер хожу в 8 -м. А. В каком случае, правда, там делать нечего. каракты можно через красный и рисков нет конечно. Только если АФК стоять на поверхности. минут 30. Да. Тогда... Тогда могут убить. Я так стоял. Да, ну, у меня все загрыны, блядь. <связать> <связать> да ⁇ баный клип сдохнет уже. поездка хила почему-то. А, ебать, потому что я слишком дохуя себя перехитил. 28 тысяч нормально. Можно хотя Кстати, олень. Я только сейчас понял, что можно было, короче, ну, пушку не все время на себя накидывать, а вот так на тебя, потом на тебя. Таким образом, у меня не было бы перехила. <Hampshire> Упс, нет, у тебя перехил в любом случае будет, может ты хибишь. Нет, у меня перехил, когда я себя хил, рай больше, чем 4 глаза, по-моему, подряд. Ну а не шарю, я не хил. Я хилку в принципе на самом деле. Ну это типа, учитываешь, я на бабах. Если против реальных игроков, я не знаю. Что там хочешь? А мне шли. А, ты просто типа поделить. Ну что ты хочешь? Что ты хочешь? Разгрузиться? Типа... Чао, убили. а Сам его хлопнул, блядь, в сути. ты что что-то типа с этого? Куртка на ёлку, ебать. Одеты ты золотого для курсы посох большой с него а кого-то тоже видимо хлопнул потому что он тоже побитый вино лутал видно на, утал. Видимо, вот а стал, на да. сколько сломан 60 78 процентов но у него тут а может он пазл просто 58 процентов скорее шагал. всего сломал. он кого-то убивал нормально так попался мне еще 20 пункт нельзя снять ты уже можешь снять еще Ой-ой-ой. что-то продалось, кстати, в Мортлахе. Вот опять ты где то говоришь? я что-то продалось в Мортлэхе. марта Мартлов. Мартлот? Можете ребро перевести в золото? Есть профит в этом или нет? Я просто не знаю. Я тоже. так наверное удобнее будет отчитывать 3000 до этого обычно у меня такая 2000 наверное что-то не будет но да. а с которая деньги жрет да. да да да да да да понимаю да. я не успел я -то не да с мукой который ждет деньги потому что мне надо примастерочка у меня уже финальных перышках Оп, есть моя мастерочка. Злетай. Mm -hmm. Как будто хил есть, можешь чего то делать. у меня кстати в черных джонах побольше это а один Самое ходил для... да один ходил в черных ну я и в черных и один фармил восьмой данжи и двоем фармили типа не столь принципиально, просто двоем быстрее ну там еще зависит от билда, например на бирбасах быстро пролетаешь я пытался кровопуска кровопуск не очень быстро я это загрел. что-то они кажется, все пропали ты 8 локации хочешь пойти? Да, ну, типа нет толк. Мне с хочу прыгать делать. Я не знаю, у тебя какая привязка к этому городу? Леонардо? был. Я, сука, только перепривязался от Люма. Держу в курсе. Я еще когда в прошлой гильде был, я к люму привязался, потому что мы там что-то чистили. С бриджеводчика бежали, короче, и ближайшее куда можно было прибежать, это ну, через черные земли, это люм. И я туда привязался. И сегодня только оттуда прибежал, по черным землям через все вот эти жопы, привязался обратно к бриджеводчку. Ну, либо 7 дней ждать, либо обратно бежать через чёрные что земли. Что-то необычное, походу, тут 3 сундука. Или что-то типа там. Возможно. Ну, кстати, вот это тоже необычно, я так фанатуре не видел. Можно. Вот золотой. Ну, был очень классно, я бы сказал. Может, это такой удачный выбор? Как бы я их могу откинуть? Сейчас я себе ебал откинуть успел. Ты живой там? Да, лови хук. Ловил. тест у не лицом. Ч, пожить споешь? О, 6 тысяч он прямо нет но ты получаешь даже меньше чем я не раз ну да это равно это опять таки на 50 процентов больше не должен быть у тебя ну, не шмотка выпала заставов 70 в выявлись Ладно, тогда не буду злупить, но подниматься. Надо его добить. Думал, а зачем? Сундук там сундук не тронируется. Откроется. А почему не откроется? Добивай, откроется, не, добивай но... не добивай, не добивай. Пошли проверить, откроется не откро... Если не откроется, то ты вернешься добивать. Ну, ладно, мне полчаса и полупать придется. Там просто короче, меньше определенного процента нового должен быть. Нет, там... В... На расстоянии двух комнат Спасибо просто. за просмотр Если вам понравилось видео, поставь лайк Скоро это видео закончится Спасибо, что посмотрел До этого момента С кем ты знаешь, блядь? Ты твою мать Понятно, тебе даже хим не О, банан. Ой, не люблю, ой, не люблю! Ч у меня так потянуло, блядь, за шоу? <с Gobierno> Блять, я хюрку на тебя кутебалдену. Я думал, я откисну, но не откис. Как полагается. О, рук шестого тира, который 3000 стоит. Почему-то радует. Я 40 тысяч выпал. Ну, ну вот здесь, чуть. Так, всё. Опа, выключили Спасибо за просмотр. Прошу оценить видео лайком, если видео было интересным, так как их количество.